Все, что связано с уголовным правым процессом, это очень интересно для меня и является, возможно, подспорьем для будущей работы, будущей практики. Вопросы были комплексные, это на самом деле положительный момент Олимпиады. Вопросы касались как истории развития институтов уголовного процесса, так и современное состояние уголовно-процессуального законодательства. В этом и как раз состоит и плюс Олимпиады. Это не зазубривание норм уголовно-процессуального закона, а понимание всего уголовного процесса.